Это называется зарядка для кота, развитие плечевого пояса, когтей и хватательного челюстного прикуса. Правда, кот немножко не в форме, немножко перетренировался, судя по пузу, но ничего.